Мой старый дед говорил мне: помни, что были в жизни людей годы, когда вот так убежали такие, как я, по семнадцать годов войны, их души были прочнее стали, они в боях за Россию пали. Память вечно хранит обелисков гранит Сколько лет прошло с той весны Когда не стало войны в моей огромной стране Сколько лет промчалось с тех пор и только вечный костер мне говорит о Дед говорил мне, помни, с небес на землю улетели бомбы И, разрывая сердца, нели капли свинца Мой старый дед говорил мне, память порою больно людей ранит. Но помни, не забывай, тот самый радостный май. Сколько лет прошло с той весны, когда не стало войны. Прошло стой весны, когда не стало войны в моей огромной стране. Сколько лет промчало с тех пор, и только вечный костер мне говорит о войне. Сколько лет прошло стой весны? Промчалась с тех пор и только вечный костер Мне говорит о войне